Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет вам из Турции, из отеля Виктори Бимайн. Я сейчас нахожусь в своем номере. Сегодня у меня влог начался, наверное, получается с обеда. Сейчас у нас время без 15.2 доходит. У меня сегодня довольно такой необычный день. Я сегодня можно сказать, толком не позавтракала часа три, наверное, общались в общем с ребятами. Вы у меня их видели в видео, когда я в магазин пошла, в наш магазин в отеле пошла покупать крем для загара. Точнее, от загара. Вот. И они мне подсказали в общем, что купить. Вот. И ну, куда сходить там? Там в аптеку, допустим, что там можно деньги разменять. И вот мы сегодня с ними пересеклись в ресторане утром. И что-то как-то так они меня за свой столик пригласили, мы с ними разболтались. Потом плавно перетекли с ними вот где бар, потому что ну, ресторан уже, естественно, после завтрака закрылся. И мы с ними, наверное, часа три сидели, все болтали обо всем просто. Вот они в итоге потом собрались на экскурсию, они взяли экскурсию, поедут на яхте кататься. А я пришла вот сейчас в номер. Сейчас буду потихонечку собираться на пляж. Я что-то, честно говоря, сегодня толком говорю: на завтрак ничего не съела, больше болтала с ними. Сидела. И на обед. Даже не пошла на обед, что-то как -то ничего не охота. Посмотрим. В итоге: сейчас до пляжа дойду. Может быть, на пляже что-то возьму покушать. Вот. Ну вот, какой-то такой у меня сегодня так скажем, разгрузочный день, может быть, вечером. А, точно! Желудок надо готовить, короче, к алякарту. У меня сегодня мексиканский алякард. Ресторан запланирован. И вечером мы с Настей с Ильей, ну, вот ребята, про которых я вам рассказывала, договорились где-то на анимации встретиться. Ну, наверное, посидим опять, пообщаемся, там, анимацию вместе посмотрим. Вот. Давайте, что ли, я вам еще раз свой балкончик покажу. Вид с балкона. хорошо. Я говорю, здесь такое спокойствие, умиротворение. Там у меня номер был, вот на первом который этаже. То, что музыка там, допустим, играла до 12 ночи, меня это нисколько не напрягало. Я В принципе, в принципе мне это было даже весело как-то. Я дверь на балкон открывала, сижу там, ноутбуки работают. Ну, вот, музычка играет, то есть все весело, классно, интересно. Ну вот. Единственное, что, да, мне немного напрягало, это то, что народ мимо ходит, там же дорожка проходит рядом. Вот, естественно, все, как говорится, заглядывают, смотрят. Ну, в общем, не очень комфортно. Ну и плюс я вам рассказала в своих предыдущих видео, что у меня была бессонная ночь, по мне всю ночь кошка прыгала по кроватям, по мне там, по, -по, по вещам моим. Неприятно очень. Непонятно, говорю, какого происхождения эта кошка с какими заболеваниями. Говорю, это, конечно, не есть хорошо. Вот. Ну, вот так вот, смотрите. С этой стороны номера выглядит. Вообще, класс. Я вот сейчас здесь прям кайфую, наслаждаюсь. Вот. Сегодня вообще прям первый раз выспалась здесь так, что куча-куча-куча огромных снов снилось сразу. Вообще, не, нет, а так, в принципе, если бы э, номер мой был не на первом этаже, вот тот вот, который на бассейн выходил, вообще была бы красота, я бы ничего даже, говорю, менять не стала. Меня все, в принципе, устраивало, все нормально было. Вот здесь вид из окна меня вообще абсолютно нисколько не напрягает. Вообще все прекрасно, все чудесно. Сейчас, тем более, у меня, говорю, такой номер большой, прям кайфуй, наслаждайся. Ну, сегодня, говорю, у меня какое-то, знаете, такое состояние, Вроде спала нормально, все равно я часов до двух ночи видео монтировала, сидела, сегодня постараюсь в следующей ночи его выложить, потому что, ну, интернет слабенький все-таки, и не знаю, до скольки опять придется сидеть, может, до трех, до четырех утра сидеть придется, чтобы ждать, когда полностью видео загрузится. Поэтому материал это, в принципе, немало у меня отснято, но понимаете, днем же я не буду сидеть, монтировать, да, и время драгоценное тратить. А так у меня, говорю, сегодня состояние такое, знаете, какое-то немного сонное, такое какое-то расслабленное. Если вчера такое прям гиперактивное было. Видно, я все свои активные силы, короче, потратила, пока вчера гулять ходила. В моих видео тоже смотрите. Правда, там, конечно, было уже темно. Вот. Не знаю, насколько хорошо вам будет что-то видно на видео. Ну, по крайней мере, хотя бы я озвучивала, к какому там отелю я подхожу, какой отель мимо прохожу. Но я прошла вчера прям очень много. И у меня сегодня прям, знаете, честно говоря, это стопы горят прям. Вот. Поэтому я сегодня так еле-еле-еле передвигаюсь. Сейчас, наверное, на пляж приду. Не знаю, сразу в море пойду или немножко на лежаке полежу. Я, кстати, вчера пока это... На пляже лежал, чуть не уснула. На солнышке лежишь, так хорошо прикрываешь, Главное не уснуть, а то... Это... И крем не спасет никакой. Сгоришь так, только так. Вот. Ну что, сейчас буду, значит, собираться. Пойдем с вами на пляж. Покажу вам снова морюшко. Я думаю, много моря не бывает. Даже если я каждый день вам его показываю, все равно, я думаю, не надоест. В общем, пока я собиралась на пляж я-то хотела кушать. Проголодалась. Сейчас подумываю пройти вот по той стороне через снэк бар. Там, кстати, вот где бар находится вечером с напитками, там как раз снэк бар в Я сейчас туда зайду, если он еще работает, не закрылся. Я, наверное, здесь все-таки перекушу не на пляже. Вот. Потом уже поеду на пляж. Ну, если он закрытый, то уже конкретно на пляж буду перекус делать. Ну, вроде народ сидит. Так сказать, возможно, работают. Ну, у нас, как всегда, музочка на территории. Народ балдеет, отдыхает, кайфует, в бассейне купается. Так что весело проводить время. Нет, смотрите, я уже опоздала. И только когда мы с ребятами сидели, они как раз брали по -пушке. Сейчас здесь уже тортики, мороженое. Вот, так что уже это. Ну-ка, а там? Что? Или я не дошла до туда? А, нет, это я. Это я не дошла. Все нормально. Снагбар работает. Что тут у нас курица? Рис картофель фри. Ну вот сейчас я, наверное, себе возьму чуть-чуть курочки, картофель фри и перекушу. Смотрите, это вот в той стороне вот там вот картофель фри, курица и все остальное. Сюда вот если правее передвигаетесь, здесь вот лепешечки, пиде и котлетки. Можно гамбургер себе сделать. Я, кстати, думаю, может мне себе гамбургер сделать. Соусы здесь различные добавки. в общем, сейчас что-нибудь себя организую покушать. В общем, решила я сегодня по фастфуду выступить. Себе такой незатейливый гамбургер организовала. Взяла курицу опивные, картошку фри, ну и зелень. Взяла себе два стаканчика спрайта. Вот Макаголь, если захочу, потом на пляже возьму. Покушу и поеду. Я покушу. Я хочу сказать, что они плохо делают, то, что они поддоны ставят и не накрывают их. Какой-то укрепи весь арбитр будет не Если накрывали, вообще было прекрасно. Сейчас я, наверное, себе мороженое здесь возьму. хотела на пляже купить, а потом так подумала. Вот. Деньги хватит, чтобы здесь можно купить. Вот. Возьмем мороженое, мы хватит сейчас на транспорте. Смотрите, я так понимаю, вниз спускаешься, здесь какой-то находится. Вот. Ну вот, короче, я взяла Корнетто от Альгида. Сейчас приеду на пляж мороженое, съем. вон трансфер наш стоит если конечно это наш трансфер если я не ошибаюсь нет это не наш сейчас подождем я надеюсь сегодня ветра на пляже такого не будет сильного и надеюсь мы спокойнее будет очень хотелось купаться